Я упал в морок, я не помню, что произошло. Что произошло? О, я уехал в другую сирену с помощью паучка. Ой, я немного подзабыл, что произошло. Чё тут пукнись? А, странно. Я нашёл, ну ладно. Чё ты нашел? Чё ты нашёл? Ой, да? надо использовать чудесный мистер Бага. Потемнело так в глазах, и я резко раз упал на землю. И не помню, что произошло. А Ладно. Произошло, что мы Ладно, я помню то, что мы сражались, Феликс пропал. А потом я не помню, Ой. что произошло. А ты кто Ладно. Такой? чудесный мистер да. Баг. Ох, все исправил. Разделение. Да? Тики, кушай. Дики, Давай. Расправьте. Ох, ладно, надо М -м -м -м. заканчивать с этим. Мы запобедили Феликса и победили Катарш. А? Стоп, а где его талисман? Где талисман? баражника. Ой, не знаю. Не потеряли талисман. Все обречены, не все обречены. Все любые талисманы, чтобы быть не зданы. талисман Бражник. Я не помню, что произошло и как я его потерял. Он был у меня. Я не... А мы потеряли. Мне а его даже... скинул Катар, а потом... А потом Катар еще не помню. Даже. А потом я не помню, я упал в обморок и все я Причу, не помню, у меня помню, Ладно, понимают, я пойду. Держен сформироваться. Я знаю, тоже, я тоже а ты видел, -то Врианты, -то, Нет, я на улице. Не <сос> <сос> <сос> иду домой. Привет. И не могу, мне ужасно плохо. Чего тебе, чё тебе случилось? Не знаю, я использовал камень путешествия и камень эволюции, но после того, как я отправил Феликс, в глазах темнеет. Вот темнеет. Подъем. Привет. Не могу понять, что происходит. А сейчас мне кажется, я только я с комнату. Давай. О боже, как тебя дергает. Иди дом в комнату. Ладно, значит происходит что-то странное. Здесь все хорошо будет. Пойду прогуляюсь по, по с друзьями пообщаюсь Привет, О, Вы привет! слышали сегодня по новостям. Привет. По новостям слышали что, что, сказали, победили Бражника. Да, слушаю. Ой, молодцы какие! Вау. Да. За, за то, что они победили, даю мороженое двум людям. Это тебе, тебе. в целом. Что... Теперь свободные. Да, я дам вам мороженое. Устал. Остальные не получат, у меня, потому что, что дают только двум людям. Эх, И ягоды. Хорошие. Ну же, темнеет надо идти да. домой да. То, что вышел погулять и уже темнее нереально день так быстро пошел да я только вышел было еще вечером да За нет луна... сейчас всего лишь 9 вечером смотри уже луна сейчас поезд да смотри ничего. какой закат классный такой да там классный закат но отсюда луна уже Ладно, пойду домой Я тоже, пока Пока Надо зайти к Олегу, посмотреть, как он там, здоров Или уже помёр Не понял Эй, Олег Олег Олег Проверим пульс Не дышит надо срочно обречь. Срочно к друзьям. Алло! А Трагедия! Что Пойдем. Идем. Идем. Быстрей. Подожди, мы закрываем. Подожди, Даешь Что с что? Что? что с ней? У него нет Он пульса. Чё, Он умер. У него нет пульса. Поешь, пожалуйста. Все, уходи, уходи, я буду вызывать. Да, скоро вызываем. Да, здравствуйте. А, У я... меня уже Это все. Же... Что происходит, люди? Вот раз здесь походу. умер человек, надо его срочно да в больницу. Он, смотрите, он Вы там есть, забирайте, его. а мы пойдем. Да, он, не да, он, живой. А? Он, живой, он живой, но он в коме. И что делать? Ну, надо, во-первых, вести его в скорую. Походу он в коме. А из-за чего? как Что произошло с ним? Я не знаю. Он чувствовал себя плохо. Томбаха, я загрубкал в комнату и все. Ладно, возите его. Вы очень хорошие, друзья. Что, он подошел, Тоня? Здесь нет. А что с ним? Где дом? А я что знаю? Ну, вот сказали. сказали он в коме. Ну значит, выжил, думаю. Может, что я тут знаю. Да. Сабин, вы вызывали скорую. Этот вот мальчик, он находится в, в критическом состоянии. Его нужно скорую тщательно вести скорую, До свидания. Так вы а его пара... что оставили? Нет, я пойду. А, а где он? А, а -а -а. Вот, на чем я его понесу? Я вызвала помощь и все, его вынесли. Я не видела, что а -а -а -а. Есть а он умрет или не умрет? Мы, Мы ничего не можем сделать. Мы к нему завтра придем навестить его. Да. Хорошо. А то мы тут будем, это, плакать мороженое. Так, ладно, пойдемте проспимся и утром пойдем к нему. А, уже утро. Да, да, уже утро. Нам надо проведать, Олег! Привет! че идем к Олегу? Нам нужны коллеги. Пойдёмте. А где у нас больница? Где Слушай, да, а где Юра? А? Я что-то Юлю давно не вижу. Он ну, может тоже в кому попал. Где Борисов? Да, я ему принял с мороженым. Его любимого я не увидела. В больницу идем. Больница, где, где Олег? Так, Смотрите, тут Крис. Привет, Привет, ребята, а что Привет. вы делаете? Куда вы идете? Привет, Мы будем плакать, плакать, потому что он в школе. Олег. Привет. Привет. Олег. Олег. Маши Маши Олег, Ладно, ему нужен покой, ребят, пойдемте. Он находится Ой, чужой, головой Давайте Ну у него Что еще раз? Он может остаться в коме много времени, неизвестно сколько. Может быть день, может два, может неделя, может быть даже 10 лет. Они стали ой, то есть, как же жалко. Ты что, так? не уважаешь жанецы? пошлите. Он не поел мороженое, ты представляешь? Как он будет в коме есть его? Ну я, я ему в ложечке кормил, он не ел, да? Как бы он прожевал его? Ну, я и у челюсть взял, Челюсть? А как бы он проглотил? Ну, не знаю. Ну, так задохнулся бы мороженое. Нет, он бы ему палец в горло засунул бы, и там бы мороженое только пролезло бы. Она бы доставила. она как в водичку, так буль буль буль буль Ну, он бы задохнулся бы. Да я задохнулся бы, он бы был бы мороженое, Вы что, не понимаете? Ну, ну, Крис, Крис привет. Крис, ты представляешь, Олег не кушает мороженое. Представляешь? Это, это, это Крис. Не... Ты что, бьешь детей? Меня достает. Сгори. А Нюха не, ув... не уважает детей. Как ты, как ну, ладно, я Но, ты охренел парк, да. ты охренел да, да. ты, сейчас я тебе мороженым покормлю, которым ты что не драться хватит драться, он обижает мужа Криса, шутка, не смешные шутки, он тут самый да, лучший да. человек в мире, я я не... А, а я ты подумал. обижаешь так, детей привет, плохой. Пока успокойся, фиолетовые. Я у вас мою... успокойте этого папа. сумасшедшего. Его... Его туда вслед за Олегом в психушку только уже надо. Ты что? Не, ты просто не уважаешь детей. Маньяк. Дети, маньяк. Ты, маньяк. ты, ты, ты, ты дитя обижаешься, маньяк. Линда, идти. Ну пока, пока. Тише, ребёнок маньяк. Брак! Маленький бражник, смотри. Брак, бражник, кто-то... Не понял. Это ребёнок-бражник теперь у нас? Это шпилька, это шпилька. Это... Тебя. Ребенок реально. Давай, ты бить. Ай, я, я сейчас применю свою силу. Нет, стой, не надо. Ну-ка, бесы, ушли от него. Давай я... ты просто нам брошь свою, и все. Да, Ничего. это наша игрушка, это наша Стой, я тебе вот эту карточку. Крис, я тебе дам вот эту карточку, на которой миллион рублей, на которых ты сможешь купить кучу-кучу игрушек. Мы живем во Франции, тут не рубли. Ну, доллары, евро. И не в США, и не в США. Короче, у нас тут очень много денег. Там без каких во сколько ты говоришь, ты сможешь купить много-много игрушек. Да, там прям миллионы игрушек сможешь купить. ему. Давай, Вот такую голову, как Сделал. Смотри, вот такую голову как Хаги Ваги купишь. Нет, это страшная голова, ты ее чисто не бывает. страшный, очень даже извращенный. Да. Моя а голова Хаги Ваги отдам. Моя маленькая Акума. Вниз, вниз. О нет! Зарис. Я да? пошла. Убейте, я думаю, что Иди. убейте. Иди. Что тогда она разнесется? Зарис, зарис. А что она не гадила? Не горит. бейте ее. Не бьем, ладно. Не бить Крис. Крис Крис. Крис, Крис, Крис! Отдай Крис, подожди. Отдай вот эту брошку и ты сможешь таких брошек 50 штук запокупать. На этих деньги. О, мистер ну, Пора изгнать демона. Ты офигел? Ну-ка, давай, малолетний, ты брошь свою. Сейчас в угол поставлю. Пусть своя брошь а давай. О, нет, так. Я знаю, что сейчас будет. Ай. Я, пожалуй, повнику Я боюсь. А, Пальцы! Попался маленький. А, а, это, да, я тут спокойный. Я спокойный. сохраняю спокойствие. А тут на, узнал то, что можно вот так вот делать. А, а, нет. Нет. Нет. <свеч> Открой ты. Я его убил, я сильный, я сильный, очень даже видишь? Ну, не убил, арбалетом, А то, что упало, то пропало. А давай, ты еще маленький, ты не можешь управлять такими силами. Нет, могу. Видишь? Если Кто? ты купишь себе такие штуки, миллионов на эти денюжки. То бражник. Кто? Бражник, да. а он его не Бражник зовут. Как тебя зовут? Меня зовут Миляжник. Нет, меня зовут Я не придумал название. Бэйби -бэй -бэй -бэй Мини багажник. Мини, <-брашник>. Мини Бражник. Бэйби жажник. Помнил меня зовут Ризалис. Резалис. Хризалис. Хризалис. Да. Банда. Погоди, мне тут мой к вами вот рассказал то, что если взять вот твою сережечку и там кольцо какого-то бомжака там, то их можно объединить и тебе много-много желаний. Это правда? Да. Офигеть отсюда, психопат. Мелкий. Так, мистер Бак уходит. У него часы, тик-тик-тик-так. Скочно-скочно, пожалуйста. Я с какой? Это прям скочно-скочно. Это зависит от того, вы играете он или нет. Я тут на крыше у дома Агриана. Давай сюда быстрей. А, вот. Ой. Чё надо? Старвай, я талисман. Я сегодня проснулся и талисман змеи потерял. Он у меня в шку... У хранителя шкатулке. А что а он там делает? У ну, меня его забрали? Да, я? забрали. Потом отданут. Давайте, этот... <мосит> ты, работящик мой. Придётся совершить. А вон он спал работящиков. Я вообще-то мега-запал. А ты, маленький бесколтовый, вот мой, мой, мой, мой подчиненный акума-бражник. Мини-бражник. Мега-бражник. Беги, Бейте, давайте, что, стоим, кого ждем? Беги, что? Беги, Алис. Че вы не запомните такое просто имена. Хриза, И... Алис. Не знаю. А бражник. Хриза, да? Мини-гражник, как мне, как там тебя? Хриза, низ. Да держите вы. <со> Нет. Селить не будет. Какие? Какие? Я Какие я сейчас О, значит надо стоять на месте, если брошка пеликает. Да. это иначе ты Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. что Да. Да. Я, я не хочу Да. Если ты Да. то ты станешь еще. еще, еще сильнее. Сильнее. Да. Да. Ты будешь Да. Вы сейчас wow. так вот. Нет, Трансформация! Помогите! Надо отдохнуть! Надо отдохнуть.